Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 16 мая 2017 года канал Артподготовка, программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 172 дня. Вот за мной, за спиной у меня Лиза Соланин, картина, которую она нам подарила. Когда-то давно вот мы ее на, день, се, на, на сегодняшний день сделали фоном. На день открытия на народного дома. На да, открытия. да, да. Так, значит. Напоминаю, 172 дня осталось до новой исторической эпохи, поэтому мы забросили такую вещь, как написание на деньгах 5, 11, 17, на заборах там, и так далее, и везде, везде, везде. На стенах везде. лифт, там, да, да, тут, не то то есть, жалейте, портите. Да, это. не, ну, нужно... Я говорю запускать народный принтер. Сейчас единственное, что нужно донести до людей, революция будет 5.11. Все больше ничего не нужно. Все остальное это уже, чтобы каждая собака знала, пусть она будет против этой собаки, это не важно. Главное, чтобы она знала, что революция 5.11. И тогда она точно будет. Нужно до каждого донести, до глухого, слепого, безумного, там какого угодно. То есть все должны знать. То есть все все слепые должны в своей да, это получить информацию, да? глухие по-своему, ну и так далее. Все должны знать, что революция 5 Так, 11 так Добрый день, соратники. Прошу поздравить с днем рождения главу штаба Навального в Краснодаре Мирослава Вальковича. Он отлично сражается против путинского режима наравне с нашей мальцевской хунтой. Поздравляем от всей души. Поздравляем. Также поздравляем Юрия Юлиановича Шевчука с 60-летием. Сегодня у него юбилей от всей души. В общем-то Юра музыкант это стал мемом, конечно. Большое ему спасибо. Так, ну вот такая новость плохая. Умер Олег Видов. Ну, люди его поколения помнят «Всадник без головы», где он сыграл очень великолепно вообще так эгеегей такой настоящий Ты Умер заметьте в США в не США. в России Ну да а глухим что мешает ничего не мешает глухим Бегут Штормовое предупреждение за усиление ветра объявлено в столице Да тут вот говорят что будет ну, то ли у нас сегодня удивительно спокойно да тихо то ли Обыски везде проходят по... в оппозиции, да? то ли штормовое предупреждение, то ли мы вчера сказали, что будем вещать из центра Москвы. Но, в общем, сегодня у нас меньше людей. В Краснодарском крае Мото... паропланерист выжил после падения с высоты 400 метров. И, казалось бы, вот, ну, я когда внимательно прочитал, вообще не понял, о чем речь. Дело в том, что говорят, что у него отказал двигатель. Ну, У мод нет, нет, есть и двигатель у мото -параплана. У меня даже был мод и двигатель там, в общем-то, ну, что, что есть, что нет. Да? То есть двигатель для чего нужен? Для того, чтобы быстро взлететь и быстро опуститься, чтобы маневрирование было... Скоростным, да. Все остальное можно сделать абсолютно без двигателя. Даже взлететь можно без двигателя, если достаточно нормальный поток. Да. И, а уж находиться в воздухе и с 400 метров приземлиться. То есть, это достаточная высота, чтобы выбрать площадку и спокойненько приземлиться. Так что я ничего не понял. ну, в общем пожелаем ему удачи, что вот он выжил. Может быть, те, которые писали, они... Немножко не поняли о чем речь там Могли быть и другие как бы, Неприятности у человека Кроме отказа двигателя Вот птица задержала рейс Из Кемерова в Москву на 11 часов Боинг 737-800 Аэрофлота На 8 часов из-за птицы Задержался Странная птица очень долго задержала Этот Боинг да, на 8 часов То 11. ли ее долго выковыривали То ли были какие-то Другие причины ну, обычно говорят, вы знаете, там погода плохая, там еще что-то, там ветер не в ту сторону дует. Вот. Но мы обратили внимание, что полеты из тех краев все осложняются. Постоянно, каждый день новости о том, что какой-то самолет не долетел, вернулся. Губернатор Волгоградской области назвал причину взрыва в жилом доме. Да, взорвался жилой дом, вот третье тело оттуда извлекли, судя по тому, что описывает, стала утечка бытового газа причиной взрыва, дом четырехэтажный в советском районе Волгограда. Если вы помните, это уже не первый случай в Волгограде, взорвалась и девятиэтажка, и другие взрывы были. И там удивительно быстро решаются вопросы, то есть приезжают, говорят, так, все, ничего не надо, вы получаете квартиры. Как-то все странно, и вот эти взрывы бытового газа странные. Почему они происходят, я так и не могу понять. Ну, наверное, потому что не специалист, а специалисты, в общем-то, объясняют, что происходит нарушение технологий. И поэтому происходят взрывы бытового газа, потому что их стало очень много. И как-то в конкретных местах да, локализации. То есть, там, где произошел один взрыв, там, как правило, происходит и другой, и третий. И вот э, тут пишут, третье тело извлекли из завалов. Ну, в общем-то, по -по порадуемся за тех, кто остался жив. Житель Хмао сжег миллион рублей в попытке скрыть банкомат. Да, в Югре человек с резаком пытался открыть терминал, пока открывал, сжег 1 миллион рублей. В общем-то, ну чисто путинский вариант. Смотрите, тут, чтобы упереть копейку, уничтожают миллиарды. Просто про миллиарды. Это так совершенно очевидно. Рот разеваешь, думаешь, нифига себе, ну как с этим... Ну, кстати, вот с, с Рейстагом, конечно, это чудесный вариант, когда, собственно, просто украли все, да, ну, то есть ни, ни, ничего не никуда, никуда не улетело, все рачительные такие жулики, а в остальных у обычных у случаях процентов сквозь пальцы, а потом что-то воруют. Полицейский на Лексусе сбил насмерть пешехода на Кубани. Сбил на зевре молодую женщину. И все бы вот... Ничего, да, если бы не насмерть и если бы не на Лексусе. Ну, сразу же вопросы к этому полицейскому. Огромное количество вопросов, как попы на Лексусах, полицейские на Лексусах. Они вызывают вопросы. И вот если происходит какая-то авария и сочувствуешь да но ну, очень часто сочувствуешь с тем кто там случайно попал там ну бывает такое то здесь наверное гораздо меньше сочувствия. вот тут просят в чате нас делать объявления по поводу лайков по поводу подписки на канал и также по поводу доната у нас есть внизу ссылочка под видео Проходите, нажимаете, можете задать вопрос, что называется, воочию. Подписаться также на канал «Артподготовка» и поставить лайк. Да. Вот Телеграм во главе с... пообещал не представлять властям ни битой информации. Ну хорошо, если это так. Но нам рассказывали наши друзья, так скажем, с полиции, которым у которых проводили обучение ФСБшники, занимающиеся как раз прослушками всякими, они уверяли, что Телеграма не читают. Yeah. Так что очень как-то странно это вот. И многие не доверяют, в общем-то, сейчас никаким системам, потому что, ну, наверное, все-таки это вопрос только времени и денег когда расковыряют, да. Mm -hmm. Вот. И ну, это хорошо, если такая структура есть вообще, хоть какая-то система связи, которая просто посылает власти нафиг, это уже здорово, потому что информационный мир должен сопротивляться государству. Ну, это классика. То есть информационный мир более новая, э, так сказать, структура, более новая система, представляющая развитие новой общественно-экономической формации. Государство – это старая система. Поэтому, конечно, я думаю, новый победит старая рано или поздно. Хотя старая будет кусаться, упираться, так оно и будет. Посмотрим. Ну, желаем удачи тем, кто этим занимается. Вот еще нам в чате пишут, мы тоже напоминаем вам. У нас есть видео выложили сегодня. Доктор Линч, краповый берет. Заслуженный, высказал свои мысли. И вот пишут в чате Всем здравия. Удмуртия гордится нашим вземой доктором Линчем!» Да мы тоже гордимся. Мы гордимся Спасибо, да. ЛГБТ активисты подали иск в Международный уголовный суд на Кадырова. Да, вот у них не отнять, они очень дружные, да, ЛГБТ-активисты. Теперь, я думаю, они ему всю плеш проедят так, во всех этих международных судах везде, что он будет очень переживать, что связался. И плохо, что все остальные недружные, да, потому что дружно можно менять мир, и очень здорово, и не только в сторону ЛГБТ, да, но и какие-то другие стороны. Общепринятые стороны. Познер просит объяснить, нарушает ли он Уголовный кодекс, если говорит, что он атеист. Да. Познер из-за, я так понимаю, приговора Соколовскому задал определенные вопросы. И вопросы эти были к Русской Православной Церкви и к Путину. О том, что привлекут его... Значит, по 248-й статье за возбуждение ненависти, если он открытый атеист или не привлекут. И, казалось бы, ну что проще сказать Познеру, да, ну кто же тебя привлечет к уголовной ответственности, у нас там есть конституция и так далее, ну и прочую какую-то чепуху, ну так, для порядка, просто, как говорится, для близиру, да. Но этого же ему не сказали. И это потрясает, представляешь, представляешь, то есть, ну, казалось бы, сказали, ну, ты что там, дядя, говоришь, вот там, теска там. Сказал, тезка полный, что ты говоришь, у нас конституции, Конституция, а я ее гарант, там, и так далее. Но он-то этого не сказал, то есть, вообще никакого ответа. Зато Песков отказался отвечать на вопрос Познера к Путину об атеизме. Это как? Представляешь, вопрос задан, вопрос серьезный. Говорит, да нет, мы не будем отвечать. Ладно бы он сказал, да я вообще не слышал никакого вопроса. Знать ни про какой вопрос не знаю. Но он знает про этот вопрос. Если знает и говорит про него, то почему не отвечает-то? Удивительная вещь. Церковь поступила еще веселее. Вопрос привлечения к суду за отрицание существования Бога не является вопросом церкви. Надо же. Об этом РБК заявил заместитель председателя отдела по взаимоотношению церкви с обществом. И так далее, и так далее. В общем-то, все, конечно, было бы хорошо, да, если бы здесь вот как-то не воняло прям инквизиции, да. Не пахло даже, а воняет инквизиции. То есть это, это не вопрос церкви, кого привлекать, да, кого не привлекать. Здесь та же самая ситуация. То есть, нужно было сказать, церковь отделена от государства, у вас есть конституция, в конституции прописано равенство, все, какие вопросы, там, мы в Бога верим, он в Бога не верит, там, кто его посадит, он же памятник. Но, да, этого же здесь опять не сказали, представляешь? То есть, э, ситуация такая, ну, напоминает она, знаешь, те э, времена, когда царь Петр его папа, боролись с старообрядцами, да, и боролись там достаточно жестоким способом. Если кто-то говорит, что в России не было инквизиции, то это ложь. Была инквизиция mm -hmm. и инквизиционный процесс, я помню, даже курсовую работу писал по вопросу инквизиционный процесс в России, да, и как... И, и жгли людей, говорит, людей не жгли, жгли, только не так, как там по простому привязывали к, к этому к столбу и сжигали, а жгли в так называемых избах, то есть строилась такая вот изба на баню похожая. Ну, творчески подошли к делу. Мальцу и анархист, а что колодцы? Да, конечно. Национал-анархия называется сейчас такое, в общем, движение, которое мы представляем. Вот и Конечно, творчески подходили. И вот сейчас хотят тоже подойти к творчеству, подойти творчески, то есть мы видим ну, ту же самую ситуацию, в общем-то, инквизиционную, и она нас очень сильно напрягает. И если мы там, оглядываясь назад в истории, видели, когда нам говорят, да нет, да все классно, ребята, мы там никого не обидим, да, и потом всех подсоху так здесь даже так не говорят. Здесь даже и не говорят. Здесь да мне. Это не наш вопрос. Как это не ваш вопрос? А чей же это вопрос? У, у Пескова вопрос соблюдения Конституции не их вопрос. В церкви вопрос, связанный с Богом, да, тоже не их вопрос. Нифига себе. То есть у них в уставе.. Взаимоотношения прописаны, даже в церковном уставе прописаны взаимоотношения со всеми остальными, включая и атеистов. Они говорят, это не наш вопрос. Прикольно. Координаторы открытой России оштрафовали на 20 тысяч за митинг. Вячеслав Вячеславович, что означает фон на заднем плане море крови, кислота, кто автор? Лиза Соваланин, автор, она подарила нам вот картину. Полгода назад, вот сегодня решили на сегодняшний день это сделать фоном. Так что это ничего не значит. Абсолютно. Вот еще спрашивают, правда, да. что потеряли ваше дело в Тверском суде? Ну, мы сейчас поговорим об этом. Координатор открытой России, да, штрафовали э, значит, э, за 20 тысяч на 20 тысяч, да, Машу ворону Она у нас была в эфире, если вы помните. Ну. Удивительно то, что никаких протоколов не было в тот день, когда это было 29 числа. И через два дня, как они должны протокол составлять. И митинга-то, по сути, не было. Никто, да, и претензий был... не было. Еще Вдруг раз. Подавали заявление. Странные дела. У Здесь... Владимира Истархова с утра был обыск. Об экстремизме возбуждено дело, говорят, по 282-й статье. Ну, это связано с ударом русских богов, с книгой, которая запрещена там миллионами судов всяких и так далее. Вот, и я так понимаю. Ну, сейчас у всех проводят обыска, то есть они не знают, что делать. Ну, вот, вот, да, когда там путинские спросят, там, наверху, говорят, а вы что делать? А мы со всеми боремся. Ну, как вы со всеми? Вы с Мальцем боретесь? Боремся. А что вы делаете? Ну, 15 дали там, посадили его. Обыск провели у него, у его сына. А с националистами, ну, Демушкина посадили. там, У Истархова обыск провели, дело возбудили. А там с Навальным, ну, тоже его посадили. И обыск тоже провели. А с открытой России обыск провели, на 20 тысяч оштрафовали. Ну, и так далее. То есть... Чтобы у них все были, то есть они всем по серьгам раздали, а ну, результат-то нулевой, нулевой, даже я бы сказал не просто нулевой, а с точки зрения отпоры им положительный результат, так что я думаю они придурки, ну или там пятая колонна хорошо работает... У активиста ведущего стрима на политические темы тоже надо сказать о нем обязательно. Да, конечно, у ну, Хуторского обыск. Про, прошел обыск, тоже говорят. И значит, Борис Яковлев у нас, наш соратник из Дно, Дно да, из со станции Дно у нее тоже проблемы, тоже там какие-то дела на него возбуждает и так далее. Он единственный сейчас... гулял в городе дно. Да. Говорят там, люди говорят просто за него, что он там как кость в горле всем. Вот они тоже до него добрались и решили поиздеваться, что ли. Бадамшин сообщил вот об исчезновении моего дела из суда, из Тверского суда. Ну, как-то странно. Да? То есть, это вот то дело в котором меня арестовывали. Его нет. Ну, бывает. Не ждут готовиться, да, Вячеслав, что я вы думаете? Я не знаю вообще, что ну То есть, как можно <смех> обжаловать дело, которого нет. Представляешь, какая прелесть. Посмотрим, во что это выльется. А вот российским правозащитникам мешают тролли. Мне говорят, дед слав вы приболели. Да нет, я уж выздоровлю. У меня был вот в воскресенье, там чуть-чуть насморк. Но я так понимаю, что это никак не отражается. Так, да, видишь, вот международная амнистия заявила, что много платных троллей в России, но это не самое страшное. Но как-то они вот, ты знаешь, ранжир такой, то есть много платных троллей, а еще правозащитников бьют, а еще правозащитников убивают, то есть они так по Повышают градус, то есть начинают не с главного. Начинают с что -то, того, что много троллей. Тоже интересно, им платит, если они считают платным. Не повар ли Путина? 16-го. Правительство отказалось раскрыть список россиян, которых президент Владимир Путин освободил от налогов. Да. Тоже видите, какой-то список Гостайн. У нас утверждает Путин, хотя по Конституции это э, должен быть закон. То есть закон, который принимает Дума, э, утверждает Совет Федерации, подписывает законодательный акт э, Путин. А в результате он подписывает сам непонятные документы, которые являются тайной в нарушении Конституции. И вот э, Рашкин, я так понимаю, запрос в Минфин... Отправил, кто не платит налоги А ему комбинацию из трех пальцев Выкатили, сказали, что это Секреты Ну, мы же знаем, что Это э, Тайна Это очень серьезное Оружие э, Тиранов Без тайны тираны Бессильны тут Человек в чате пишет Может я в этом списке, а я не знаю нет у вас там, можете не обращать. Да, даже не падите. Если у вас фамилия не Ротенберг, я думаю, что нет шанса никакого. Путин в Иркутске. Ни один человек не должен быть забыт. Да, видишь, Путин какой молодец, рассказывает, что никто не забыт, ничто не забыто. Но что меня удивило, он, общаясь с губернатором, с тамошним, со всеми, товарищами, и связано это с пожарами и наводнениями, задал такой странный вопрос. У вас деньги есть, но ну, имел в виду на помощь пострадавшим, вы без бумажки говорите, стащили деньги что ли? Уголовные дела есть? Ну и тут ему стали рассказывать, что есть уголовные дела по пожарам, поджогам, по ответственности за пожары и так далее. А вот про деньги, которые стащили, почему-то больше никто ничего не ответил. Ну, странное какое-то... Какой злой у нас. Да, деньги стащили? О, деньги. Деньги. Вы что -то? Деньги стащили? Опять стащили, как всегда. Нет, да. Надо на меня смотреть. Вот. По-своему живите, да? да. <свят> <свят> и вот это вот странная, конечно, ситуация. Я говорю, в прошлый раз, когда он приезжал на такие же пожары, он заставил поставить камеру, которая снимала ничего. Физику. Просто, просто. Вот ничего не происходит. Стоит камера, а он говорил, что он каждый день будет смотреть. Я не знаю, как он смотрел каждый день, если он компьютером не умеет пользоваться. Он подойдет даже в компьютер ничего. Ничего нет, да. Ну, нормально. Шесть кадров есть такой ролик, или я не знаю, ну, талантливый актер выступает. Он такой, сейчас вы наблюдаете, как на улице вот этой вот, 12 минут ничего не Николай происходит. Не. <laughs> так и здесь тоже. Вот. И про дальневосточный гектар нам написали, что сейчас на пляжах взяли только не индигирки и колымы, как мы, в общем-то, хотели предоставить путинцам. Да? А на... недалеко от Владивостока пляжи забрали... Исходя из того, что каждый россиянин может иметь право на гектар. Но там было оговорено, что это ни в коем случае не, не могут быть какие-то пляжи, какие-то зоны отдыха и так далее. Ну, вот, говорят, какие-то питерские, нам уже оттуда. Ну, там ребята оттуда пишут, да, да. что взяли, во-первых, самые чистые пляжи. То есть, ну я так понял, где волна там как-то особенно выпрыгивает и очищает их. А Во-вторых, там очень много москвичей и питерцев, такими дальневосточниками, стали ярыми. Ну да, ну я так понимаю, что идет распродажа, но пусть землю в кармане не унесешь. До 5-11 немного времени осталось, потом займут свои места на пляжах Индигирки и Колымы, и, в общем-то, все нормально. Да, там уже сделают, ну, называется, на зубок. И вот тут я прям специально вычитал, что в непосредственной близости к водному объекту. Участок взять не получится Это вот из президентских всех этих бумажек Получилось что, ну, Путин должен приехать и сказать Опять стащили И так руками развести Ну что же такое Где уголовные дела Их и артист Крыму изымают земельные участки для строительства Таврида да, причем официально шестьдесят 269 земельных участков, уже э, согласовали изъятие, а вообще-то еще цифра такая. То есть тоже, ну, будет злоупотребление. Вот еще одна цифра появилась, 2000 земельных участков. Кто больше? Mm -hmm. я, я понимаю, что если для... Строительство трассы нужно будет там 500 участков, то, конечно, изымут две тысячи. Ну, в а общем, не изъять, то а? а может и 4. Ну, представляешь, там какие ребята. Лишнее продадут в конце. Да, управляют. На натренировались тренировались. Гектар, крымский гектар будет. Крымский гектар. Спрашивают, вот, ну, да, не забываем еще ставить лайки, подписываться на канал, э, обращать внимание на донат и спрашивают, где берете символику значки наклейки у нас есть делаем группы. сами у нас есть группа вконтакте она здесь также ссылка на нее есть там есть исходники 5117 11, 17, 5, 11 да, 2017, да там есть исходники какие-то какие нужны можете написать в администрацию группы там есть сообщение для группы и ребята быстро подберут вам исходник и отправят да. ФСБ, за... Вот я сейчас mm -hmm. Вячеслав, добрый вечер. На общее дело. Передайте привет Рязани. Рязани, привет. А, а, Владислав и его Пантерка Тверь. Педики оказались смелее всех традиционных россиян. Открыто выступили в суде против Кадырова, а десантники ток бутылки колят в голову и кричат против геев. Да, как, как это ни странно. Короче, десантников да. полетел. Водка, Алексей, водка постоянно скачет в цене. Возможно, водка станет новой валютой для расчета всего мира с Россией в доллары и нефть отойдет на второй план. Это вопрос. Ну, нет, конечно, водка не может. Кстати, если, конечно, только. Мы не будем работу выполнять сантехников где-то где да, в каких-то странах третьего мира, но все-таки надеюсь, что мы будем жить на своей земле своими мозгами. Сегодня шестнадцатого мая в восемь часов утра у руководителя Руковской правозащитной лиги Владимира Александ... Алексеевича Истархова прошел обыск в связи с возбужденным против него уголовным делом по статье 282. Мы это сказали. Вот В, да. Эдику на жизнь. 111 рублей. Си... Эдику сигарет не хватит купить. Да. Хавка... Как Хавкадаун, вернись. От всей души Ларис Санкт-Петербург и Артем Виктор. Я не хворать и быть на связи. да. Сейчас Спасибо. Еще тут... Что делать маленьким городам? Да, Ваня, прочитали сообщение, мы уже сказали об Эстархе. Да. Что делать маленьким городам 5-11-17? Я вам предлагаю взять своего мэра, доехать до губернатора, в зависимости от действий губернатора, либо там остаться, либо вместе с губернатором двигаться по нарастающей. Мы за неделю уже будем, все, все в России будут знать, что, что мы будем делать, даже еще раньше. Вот поверьте мне, что где-то в августе месяце все будут знать, что будет и как будет. Вот все абсолютно. То есть будут прям поминутно. В том числе и правоохранители, которые, в том числе и Вова, и все. Я думаю, что заранее уже стартанут они а на самолетах. Потому что они тоже будут знать, что все, все идет в графике. Посмотрят, ну в графике, в графике, в графике. Ну что дожидаться. Позвонят, согласуют и... Да. ФСБ вслед за ФСО получила право на изъятие земли и недвижимости для нужд государства. Ну, нормально, это что же мы понимаем, то есть такой феодализм, кто может изымать для себя землю? ФСО, там, ФСБ, ну, так, Вовины, Вовины-вассалы да, могут что-нибудь отнимать, ну и как-то они себя должны чувствовать э -э, по-особому, да, как в этом... В... В аквариуме да, был, угу. там, когда все ходят на четвереньках, да, то вернее, все ползком передвигаются. Тот, кто ходит на четвереньках, он себя считает офигенно, так сказать, продвинутым. Поэтому, видишь, вот они ходят на четвереньках и, и думают, что все классно. Даже некоторые удовольствие получают. Если эта власть продлится, хоть сколько-нибудь, слава богу, она не продлится, может произойти вообще парадоксальные могут ситуации, когда ФСО будет отнимать землю у ФСОшников, ФСБ будет у ФСБшников. Ну какой прапорчик работает, у него там кусочек какой-то, а тут для нужд надо раз или нафиг отсюда. Тут спрашивают, что не будет митинга 12-го? июня как не будет но там клипы я сегодня а да да да да там какие-то клипы такие смешные лог скупили да если я правильно прочитал потом какого-то рэпера то ли Птаха. Как? так Птаху какого-то купили они там все выступают говорят молодежь не лезь там все такое все правильно и Навальный уже прокомментировал даже этого сказанного, Типа, ну все, теперь не будет Маша. Это, наверное, отсюда. А может быть, люди с иронией. Конечно же будет. Конечно же мы там будем. Конечно же мы пойдем и посмотрим на несогласованный митинг. Спрашивает, слышал я что-нибудь о деньгах Гезеля. Ну, конечно, слышал. Это уже баян, так скажем, как можно не слышать. Все уши уже прожужжали. Мы вам еще, знаете, скажем, вот тот, кто прочитал про деньги Гезеля, посмотрите, Марат есть, который вел шмурфики. Вы сильно удивитесь, что такие деньги в России ходили. Преподаватель Путина назвал российских чиновников саранчой, присосавшихся к госсобственности. Да, это такой Георгий Толстой, который у Путина был преподавателем и у Медведева. И, в общем-то, он сказал, что мы допустили серьезную ошибку, отказавшись от принципа единства государственной собственности, мы наплодили огромное количество субъектов государственной муниципальной собственности, к нам наподобие Саранчи пересосалось огромное количество чиновников, ну и так далее. И, в общем-то, он, я так понимаю, не жалует Вавана, а еще он ему поставил тройку по римскому праву, да, и вот... Удивительно. С Гудковым, кстати, мы вчера говорили О римском праве, если помнишь Мы говорили, что здесь Странное из римского права перекочевала систему Что тот, кто не против тот а, Реновации Тот за да? Ну и вот Есть в римском праве От да, Такой принцип Как это информация к размышлению, помню, то есть к размышлению. Вот давайте по -размыслим. Интересно, вот, если бы Путин был, ну, отличником, а не творчником по римскому праву, что бы он знал? Ну, во-первых, он бы знал, но ну, это вот относительно меня, например, когда меня притащили, да, по повестке из Москвы, да, то Путин бы знал, что еще 2500 лет назад в законе 12 таблиц, в первой таблице, первым пунктом указано, что если кто-то кого-то тащит в суд, он должен вначале его вызвать, а потом при, при свидетелях доказать, что он не хочет добровольно идти, а потом взять его за шкеряк и уже тогда тащить. Понимаешь, не, не притащить сраную бумажку от сраного следователя, понимаешь, а, а доказать. Вот, к сожалению, это осталось там, в далеком 450 каком-то году, я не помню, там. в каком, да. Кроме всего, наверное, Путин выучил, что есть такой принцип как нулис in Это, так скажем, когда... Вещь находится в ничьей собственности. Да? И то есть он, он пришел к власти, смотрит на Россию и говорит, ну ли сын Бонис, ну, ничьей собственности. И, и раз, и только начал, там тын-тын-тын-тын. И понимаешь ситуация какая? И вот право собственности, которое утверждено римским правом, из тех незапамятных времен совершенно не менялось. То есть это владение, пользование и распоряжение, да? Определяют право собственности. Сейчас ä, владеть как ты можешь? Владеть ты можешь только с позволения Вовы, его озерных, всех этих братков и так далее. Пользоваться как ты можешь? Ну, за откаты ты можешь, опять же, этим. А распорядиться ты можешь, если тебе повезло, да, и ты успел проскочить. То есть, ну, как бы у тебя это не успели забрать. То есть тогда, тогда ты смог проскочить. Представляешь, то есть 2500 лет назад. Это было совершенно очевидно, что есть право собственности, а сейчас это совершенно не очевидно, да? То есть, ну, кроме всего прочего, очень часто говорят, ну, вот бояре плохие, а Вов хороший, да? Вот классный Вов, бояре плохие. Есть принцип римского права, который обозначается вина в выборе. То есть, когда ты действуешь через своих представителей, ты отвечаешь за них, как за самого себя. Если они накосячили, значит, накосячил ты. Если они плохие, значит, плохой ты. Твоя вина. Вина в выборе. Это принцип римского права. Вов говорит, опять, опять деньги украли. Вот, ну, блядь, вот какие вы нехорошие бояре. Опять вы деньги украли. Вов, иди в жопу. вот. И я вот специально взял дигиста Юстиниана, который волк конечно не читал и э, меня удивило насколько вот четко прописано предписание закон простые очень простые предписания закона честно жить не обижать других каждому воздавать по заслугам тут хорошо что то делает на тебе орден кто херово что то делает ну понятно все вроде кажется понятно, но Вова это не учил, да. И я понимаю так, что в римском праве он также не учил, что есть понятие правовозмездия. То есть, и в том числе и у народа. Причем у народа это право возникает в случае насилия, да, и насилие разрешено отражать силой. Это одна из формулировка римского права. Насилие разрешено отражать силой. Поэтому ну, как-то все понятно, чем все это закончится. То есть, если две с половиной тысячи лет назад людям было все понятно, да, то а сейчас вдруг им стало как-то непонятно. Да чушь от собачья. Все понятно каждому. Так да, что да, вот хороший принцип, который я хотел бы продублировать, так сказать, правоохранителем, военным и вообще чиновникам, это тоже принцип римского права, к постыдному, также можно читать и к противозаконному, потому что такая же есть абсолютно такая же формулировка. Никто никого не обязывает. Никто никого не обязывает. К постыдному и противозаконному. Умейте в виду. Если люди, которые обличены властью, делают что-то постыдное и противозаконное, они берут эту ответственность на себя. Не надо ее отправлять в ОВИ, корреспондировать. Он там, фюрер, дал нам приказ. Незаконный. Не, ребята. Незаконный приказ. Вы, если выполнили, значит, это... Ваше, так сказать, решение. Это ваша воля. Москалькову предлагает свои поправки в законопроект о реновации жилья. О, как всех пробрало-то. Все бросили. Реноваторы. Реноваторы, да. Поправки. Какой-то там следует увеличить срок обмена помещений с 60 до 90 дней. То есть, такие принципиальные поправки. Не 60, а 90. То есть, Как он борется за права-то, ты посмотри. 90 дней. С дома займется профилактикой культурного экстремизма. Культурный экстремизм. Сразу чувствуется рука мастера. Вячеслав Викторович, он любит такую фигню придумываться. И будет создан совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Я не понимаю а комитетов в Госдуме не хватает, там нет комитета, который занимается межнациональными отношениями, культурой, религии, что нету такого есть, вот надо еще собрать совет, а еще общественный совет, а еще подсовет там и так далее, Малый Совнарком, это вот прям, а еще при этом раздать всем советников удостоверение, там 2000 советников, что чтобы ходили там и, и, и хари торговали, ну в общем, Ожидается, что Совет займется вопросами морального климата в обществе. Это бытие, слава определяет сознание бытие. Какой моральный климат может быть, если вы все украли? Воспитание патриотизма. Вот это про патриотизм ты расскажи этим парням, которые 26 числа вышли. В, про воспитание патриотизма они только и вышли, потому что это воспитанные патриоты. Что есть в настоящий момент в воспитании патриотизма? И это абсолютное неприятие вашей поганой системы, которая уничтожает нашу страну и наш народ. И профилактика экстремизма в сфере культуры. Вот сзади меня вот эта картина стоит. Это экстремизм в сфере культуры. А акционист Павлинский, который поджег... Дверь, дверь в КГБУхе. Это экстремист в сфере культуры. Интересная вещь. Представляешь, то есть они переходят на эти же самые позиции. То есть, казалось бы, они должны Павленского называть хулиганом, а они называют его экстремистом в сфере культуры. То есть у них мозги тоже сдвигаются. Очень интересная происходит вещь, и связана она именно с тем, что информационный. Мир ни на ком не отдыхает. Он каждого изменяет. И вот Володин пригласил швейцарских коллег посетить Сирию. Ну, говорит, ну, швейцарский коллег, ну приезжайте к нам в Сирию. Чего вы, блядь, к нам в сирию не едете, а? Ну, ну, ты вдумайся, а? Володин пригласил в Сирию съездить. Да. Да, ну это, это просто хочешься, да. Почему, почему в Сирию? Можно куда угодно. Ну, я не знаю, у вас есть новость, нет, Кобзон пригласил туристические путевки в ДНР ЛНР делать. То есть здесь-то хоть логично, хоть тут какая-то граница там есть, какие-то российские деньги там ходят Но Сирия это совсем прям наш. Ну да. наш. Медведев счел размер рот запредельно за низким. Сидел такой 17 лет и думал, да, что тут у нас творится, такой мрод. Такой мрот. Чего у людей в голове? Просто жесть. Кабмин выделил более 4 миллиардов рублей на развитие университетов. Обратите внимание, начали как сумасшедшие. Мы только вчера с Гудковым говорили. То есть кто там, все в очередь строится? Говорит, слышь, нам выделяй, потому что цигель-цигель, а что это... 172. сколько 172, 172 дня остался они а видишь, это я это забыл а эти хрены помнят наверняка бегут Говорят, слышь 172 дня никак не не успеем отмыть ты чё 4 давай ярда на это на распил давай быстрей я думаю, что сейчас раньше они там какие-то предварительные откаты делали. Ну, то есть, там тебе вроде как запланировали деньги, ты должен занести раньше, чем тебе передадут. Сейчас, я думаю, фигушки там, только вот из рук в руки. Тут хорошо в чате написали, в России Путин сделал воровство спортом. Да, кстати, да, национальная забава. Путин, гособоронзаказ за 2016 год выполнен на 97%. Ну, то есть, иными словами, это вот представляющий Ленин, Брежнев выступает на съезде на 25-м. Дорогие товарищи. План за 2000 там, то есть за 1974 год. Выполнен на 97 процентов, да. и, и начинает перечислять, кого, кого просто поставили к стенке. Ну, 97... ну да, да, то есть не выполнен план. На Что значит выполнен на 97 процентов? Не выполнен план. И опять же, вчера мы говорили не до перевыполнения плана. Никто не говорил о, о, о выполнении плана, говорили о перевыполнении. Если кто-то его не того лечили Ипатовским методом. Помнишь анекдот по этому поводу? Говорит, будем да, Чукчу, когда сделали э, первым секретарем райком, он говорит, Иван Петрович, а. А сколько план выполнил? Он говорит, 97%, 97%. Будем работать с тобой ипатовским методом. Тут говорит, как это, Ипать, Ипать, Ипать. Поэтому тут вообще просто жесть. Вот люди моего возраста и постарше, наверное, просто рты разинули. И это Путин заявляет как о чем-то очень хорошем. 97% это классно. Ну, а стоит. ну да. Ну, так на самом деле Здесь и дома, у нас есть же бездомный полк Я сомневаюсь, что это 3% Это 3 микрорайона Непостроенных в Москве Минюст разрабатывает Базу данных о каждом россиянине Да, вот Я удивляюсь Нам опять рассказывают про перепись И тут же Рассказывают, что разрабатывают Базу данных А зачем тогда перепись вот вопрос. Вот они все время проводят перепись, хотя есть все сведения в ЗАГСе, то есть можно взять всех, кто родился, кто умер. И если нужно провести какую то так сказать, сводную ведомость, нужно, то можно взять также документы из МВД. Везде есть в паспортных столах, то есть количество паспортов, номерать паспортов, кому они выданы. Очень легко можно провести я думаю, за две недели можно точную цифру сказать и знать каждого человека и так далее. Я помню, когда хотел подготовить паспорта, причем такой сигнальный проект был по Балакова, мы в Саратове, в 2002 году я был секретарем областной думы, пригласил с госуниверситета, людей, причем взрослых людей, которые занимались информатикой и хотели подготовить такой пилотный проект. То есть, вот каждый дом мы знаем всех, кто там живет, мы знаем кто где лечится, кто чем болеет, знаем какие пенсии получает и так далее. То есть, вся информация есть у нас для того, чтобы можно было понимать, как люди живут и чем можно им помочь. Понимаешь? Как вы думаете, кто заблокировал Программу, которую я проталкивал, никогда не догадайтесь. ФСБ. Мне эти люди, которые разрабатывали, они сказали, что на них жестко наехали, сказали, что Мальцев чуть ли не шпион, и нужно все это сваливать. Почему? Потому что эта информация совершенно секретна. То есть информация, сколько больных бабушек и так далее, там сколько детей без папы. Там сколько неполных семей, сколько многодетных семей, сколько больных туберкулезом и так далее. То есть все, все это было бы видно. Это все секретная информация. Понятно, что секретная. Потому что когда мы эту информацию все увидим, мы просто возьмем этих тварей и поставим к стенке. Сразу, прям вот сразу же, вот в первый же день, как мы это увидим, мы ни хера себе. Когда мы увидим, сколько реально людей осталось, Да. Я вот разговаривал с одним умным человеком, который сейчас меня слушает, он говорит, ну есть количество людей близко к 140 там, миллионам, ну потому что другие сведения говорят о том, что есть. Да я согласен, Но ну, сколько из них это наши люди, они приезжие, почему они не хотят проводить нормальную перепись через ЗАГС, да потому что тут огромное количество нас может миллионов 90 осталось, а остальные все приезжие, о чем мы говорим. Поэтому они этого и не делают. И вот сейчас они вот эту вот фигню загнали, Минюст разрабатывает базу. Да ее что разрабатывается, две недели работы. Киевский режим строит авторитарное государство, заявили в МИД России. Ну, а здесь вообще уже построили авторитарное государство. Если там строят... Я вполне допускаю, что да, что, может быть, там и строить. Но здесь ты его построили, и вот как я Пушкина недавно прочитал, да, стихотворение, когда там, ведь, в «Чужой», там, ну, не буду, обещал матом. Ну, в общем, в одном месте соломинку, да, там видит, а в своей не видит и бревна, да. Вот так мы скажем. Вот это приблизительно так МИД России рассуждает. Украинцам закрыли доступ к Яндексу, ВКонтакте и к одноклассникам. Не, ну это логично, что там такое происходит. Конечно, это большая глупость, потому что государство не победит информационный мир. И рассматривать Яндекс, ВКонтакте и одноклассники как... Помощь путинскому государству и авангард путинщины, да, ну, наверное, это неправильно. Ни в коем случае я не пользуюсь Яндексом. Ну, кстати, иногда пользуюсь все равно, хотя бойкотирую. Я, у меня нет ВКонтакте там. Ну, моей собственной группы, да? В одноклассниках я вообще даже не знаю, как туда залазить. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что они... Хотя вот в одноклассниках нас постоянно убирают, что даже те люди, которые являются формально владельцами всего этого, они не управляют этим. Это информационный мир, нельзя этим управлять. Поэтому, конечно, это огромная глупость. А вот Минком связи считает нереализуемым запрет Киевом российских соцсетей и даже вот такую вещь сказали. Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения, потому что если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственная реакция их пользователей на блокировку будет скачивание этих анонимайзеров. Но и позволяющих об, обходить блокировку, это вот сказал Волин. И, и что можно тут сказать? Ну странно, что они то же самое не думают про Россию, да? А этот роскомнадзор сколько пять с половиной миллионов сайтов заблокировал? И, то есть это нормально, да? Работают, люди работают. Да. А Украина три так ух. Да, и вот он еще. Этот Волин сказал, что таким образом они дискредитируют решение властей, а власти таким образом воспитывают у населения правовой нигилизм. Да не воспитывают власть у населения правовой нигилизм. Это дух свободы, во-первых, а не правовой нигилизм. Это киберсамостоятельность каждого человека. Это очень важный момент. Психологическая автономность в современном мире. То есть люди зависимы. Ну, мы э, конформисты, мы зависимы друг от друга, да, а тут э, это дает нам возможность быть психологически автономными абсолютно. Ну, относительно, конечно, мы не можем ну, и, и не быть интегрированы в социальный мир, но мы вот в этом социальном мире сами прокладываем себе дорогу. Кто-то в Одноклассник, кто-то там в Фейсбуке, кто-то в Твиттере и так далее. Каждый там по-своему. И во-первых, формируются навыки несогласия. Это очень важные навыки. То есть, вот, когда все согласны, это нет. И, и навыки противодействия системе. То есть, как ты противодействуешь системе? Вот так. И ты видишь, эффективно противодействую в компьютере. да, Есть как бы, вариант переноса. Если я могу в компьютере противодействовать системе, то почему я в объективной реальности не могу противодействовать? Также могу противодействовать и так далее. И эти навыки, они, они развиваются. Человек все-таки самообучающийся, машин. Поэтому я не думаю, что это плохо. Пишут, Мальцев, не подведи, я в тебя верю. Скажу, народ. К себе на дверь. Народ да, не подведите. Мальцев, мальцев 20... завтра сдохнет, Двери. и что, и все. Еп, все свалил. Нет, Мальц помер, все, пошли по домам. Ну, вы что, люди, ну, прекратите. Мне, мне грустно, вот, в таких случаях становится. Очень грустно. Мне. я открою тайну. В эфир не выпустили. О, о, окунев там и все остальные не выпустили. Запись телефонную, которую я из тюрьмы сказал за несколько дней до выхода, я сказал там, что вы ждете, а, в смысле, там, вот, вот тебя весь народ ждет, ну хорошо, конечно, ждет, но если Мальцева вдруг не будет, если я там в тюрьме сдохну, что все, народ уже пятого никуда не идет, что ли? так получается, да не надо Мальцева ждать, нужно на себя надеяться, мы все социальные существа, мы живем в больших, очень серьезных группах. вот артподготовка, это большая группа, да, она создана вот по какому-то принципу, но еще она не может трансформироваться, если что-то случится, да легко, вот, и После указа Порошенко акции Яндекса упали на 3,3%. Вначале на 5% теперь. Да, потом чуть отыгрались. Ну, это значит, еще ниже пойдут по правилам какие-то. Да, ну то есть Яндекс насадился на деньги, потому что вы же понимаете, что главное в Яндексе это не то, что он делает, а, а главное, сколько стоит акция. Ну, это парадокс современного капиталистического мира, который еще не стал информационным. То есть для информационного мира главное, что есть Яндекс с точки зрения того, что он там продуцирует в этот мир. А с точки зрения капиталистического пофигу, чем занимается Яндекс, там куриные яйца он там продает да или жарит, да, или, жарит или еще он там делает. А главное, сколько стоит его акция. Вот это главное. И получается очень смешная ситуация, что информационный мир, он поставит на этом крест. Ну, потому что понятно, что какие-то более серьезные процессы в информационном мире будут просто убивать под ноль. Ну, то есть, эти акции стоили час только, а завтра они не стоят ничего. Значит, такая система не, не работает. Как она может работать? Вот представьте, стоят сервера, какие-то мужики работают там все. Вот это стоит столько. Кто-то что-то сказал, пукнул не в ту сторону, и все, и нет ничего. Мужики, это же, ничего. Это все реально те реально. же самые люди, тоже те же самые сервера, все то же самое, но это уже не стоит нифига. Раз такое может быть? Этого не может быть просто по определению. Поэтому это как бы дань капиталистическому миру, и эта детская болезнь пройдет очень скоро. Верховная Рада проголосовала за запрет Георгиевской ленты на Украине. Ну, я вот, честно говоря, против всяких запретов, хоть на чем-то ни было, хоть там на какие символы... и даже не буду их перечислять, да, там, в, в которой везде там запретили, здесь запретили. Индус бедный приедет, со свастикой его в тюрьму посадят. Так и здесь. Вот кто эти намотает эту ленточку, откуда приедет, не из России, не, не зна, знать ничего не знает, ему э, от 32 до 97 долларов э, ватка, ватка ну, вот, штраф. А второй раз, если он приедет на 15 суток, угодит из-за какой-то ленточки. Значит, ну, смешно. На самом деле, все эти вещи, ну, к ним, вот как раз говорят, когда про толерантность, вот ко всем таким вещам нужно относиться терпимее. Как вот там свастику себе кто-то наколет, да, там, безумцы какие-то. Ну, не, не индуисты, да, а у них раз, там, или надеюсь 10 суток сажают, как будто у них свастика после этого сойдет, она там растворится. Или какие-то штрафы выписывают. Ну и что вот? Ой, Господи. Несчастные люди, кто это делает, а еще более несчастные те, кто и за это наказывает. Минюст Украины разреши, решил арестовать имущество Газпрома. Ну, прикольно. Вот это хорошая, интересная новость. Представляешь, когда они друг у друга там имущество отбирают, это весело. По крайней мере, есть хоть какое-то развлечение. Ужасные бои. Такие. Да, да, да. 6,4 миллиарда долларов там хочет взыскать с «Газпрома». В общем, мы не против. Мини против. Помнишь, какой-то, расстрел откладывается. Мини против. Так, хотят взыскать. Да ради бога, в общем. Мы поаплодируем, если взыщут. Еще два человека погибли в ходе беспорядков в Венесуэле. Да, там битва прям очень серьезная идет. Погиб 17-летний юноша и 33-летний мужчина. То есть, такие э, очень много там столкновений и фотографии. Вы можете посмотреть, как там секут полицейских в разделе голых там привязали к дереву, их там лупят. Ну, в общем, понятно, что сейчас, когда происходят эти процессы, то вот люди, которые выходят на эти мероприятия с точки зрения государства, которое представляет Мадура, их поведение асоциальное, да, но мы часто видим, что социальное поведение в одном государстве и в одной системе координат становится неким сверхсоциальным поведением с позиции э, истории, мы вот только с Костей сегодня об этом говорили. Я говорю, вот там ходят какие-то мужики там, со шпагами, да, там всех отбирают, там правые первой ночи, там все, что хочешь, да, классно! Ой, классно, классно! Да, вдруг появляются какие-то черти говорят, свобода, равенство братство, Они говорит, вы что, охренели что ли? Так, какую, какая свобода, какое равенство? То есть абсолютно социальное поведение в, в той системе координат, да, в системе координат феодализма, но делается один шаг. И это сверхсоциальное поведение. То есть, это люди, которые предсказали эпоху, которые показали путь. Так и здесь то же самое происходит. И, как говорят, вот люди, которые погибают ни за что. Ну, люди вообще просто так всегда погибают в большом количестве. Вот эти как раз не ни за что. Масса людей, которые реально каждый день погибают ни за что. Их очень много. Ну, а что ж, никто не живет вечно. Тут в чате пишут, Собянин зажрался. я вспомнил анекдот сегодня. Когда э, Собянин рассказали про то, что э, Лужков закрыл, закопал склад в Москве. Клад, клад, Он сначала перерыл все тротуары, переложил все плиткой. К подходит и говорит, Вов, ну что, блин, говорят, Лужков закопал клад. Путин говорит, а ты под пятиэтажками смотри. Как вы считаете, Режим матура не слишком долго держится. Очень опасность. долго, вообще удивительно. Мы в прошлом мае говорили, что скорее всего он гикнется до Нового года. И все предпосылки были, и парламент возбудился, так и все, и потом все почему-то притухло. Знаешь, ощущение было, что очень внимательно друг на друга смотрели с США, в США свои какие-то вопросы. То есть, если вот предположить, что нет никаких Соединенных Штатов, там рядом, недалеко, угу. то там все случилось до Нового года. Но в связи с тем, что есть такие, в общем недалекие соседи, недалекие, я имею в виду, по расстоянию, да, то вот возникает такая интересная ситуация. То есть, режим Мадур давно бы пал, если бы не процессы в США, в Катаре, в которых, да, его не сильно любят. Это вот парадокс. Этот парадокс также можно и переносить на нашу землю. Очень сильно не любят Вову, да, но, тем не менее, Вова для них ближе, чем какие-то совершенно непонятные люди, которые могут, как Черси, да, выскочить из табакерки. Они боятся, а вдруг эти люди... Там как-то распорядятся кнопкой не так. Вдруг они там сумасшедшие. Как будто сейчас кнопка не в руках у сумасшедшего. Кто может быть более безумный, да, до кнопки дорваться. Поэтому странная ситуация. Флан, в чате пишут состояние твое 5 миллионов долларов. Да, вс ⁇ пацанко. Состояние мое, сейчас я посмотрю, какой на сегодняшний день так вот есть 100 рублей 250 да, 350 рублей вот есть день, это, это продонам все продонам. мои деньги на сегодняшний день представляете Напоминаю вам про причем это причем продонам. нам нам соратники дали дали денег и 5 тысяч нам, и 5 тысяч марку, чтобы я передал. Я уткаюсь, мы эти деньги потратили, мы как-то новые откуда-нибудь найдем, мы передадим. Нам просто нужно было 10. Поэтому вот 5 миллионов у нас нет, у нас было 10 тысяч, но их и нет сейчас. Так что Помочь каналу подготовка, вы можете нажать на ссылочку «Донат» под видео. Поставить лайк, подписаться на канал. Чего у людей в башке? А? Причем меня спрашивают, мальцы, как вы сделаете революцию, если у вас нет денег? Кто вам сказал, что для революции нужны деньги? Вообще, куда они? Вот вы мне объясните в революциях современных, куда надо деньги тратить? Может, я чего не знаю? На водку пишут, да, ладно, на водку. Только народу водки не хватит. Ну, да. США ракета КНДР упала в 95 километров от Владивостока. Ну это вот вчерашняя ракета, которую искали в 500 километрах, упала. На самом деле она упала в 60 морских милях от Владивостока. И, в общем-то, об этом написали все и в США, и в КНДР даже написали, что... Ракетные испытания прошли успешно. То есть, наверное, в, в Владивосток не попали. Говорит, там толстенький говорит, ну что, в Владивосток не попали? Не, не попали. Ну, ну, значит, успешно, молодцы. Слава богу. Но А так вот, кроме шуток, ракета упала в экономической зоне России. Рыбаки не сыграли, Да, там как-то ловят, сидят люди рыбу, вдруг... Прилетают в бух, Бабах без объявлений войны. И почему? Вопрос такой: почему? Вова, вопросы не задают, что там произошло, почему ракет сюда прилетел с какой стати? Кроме всего прочего, заявили о том, что ПВО приведены в боевую готовность. Но после пожара одно место насос, да, ну, а что они раньше-то боевой готовности не были, я что то не понимаю. Да, вот еще в чате пишут по поводу старых номеров. Эти номера работают, мы их восстановили. И если вы думаете, что они какие-то паленые, а все другие, которые мы провели... Да, они номеров, чистые, старые, да. Паленые, да, то да. То вы сильно заблуждаете. Номера все слушают абсолютно. То есть вот сейчас у нас три номера, звоните на любой из них. И вот туристов предупредили о террористической угрозе в Тунисе и Таиланде. Представляешь, рус -тури... я уж рус туризм, я уже Ростуризм, Руссо-туриста облика морали, да? Вот Ростуризм предупредил. Не, я понимаю, почему они еще должны были про Египет сказать, еще про кого-то, ну уж всех назвать, чтобы потом к ним претензий не было, что-то случится. Говорит, а мы же предупреждали. помнишь, как правиться на Мургунова и Никулина анекдот. Так вот они предупредили. На самом деле все очень смешно. И вот МИТ России напомнил гражданам о рисках посещения Грузии. И думаешь, какие риски? А знаешь, какой риск? Я так, правда, и не понял, в чем наш-то риск. Оказывается, я тебе прочитаю, российский МИД предупредил граждан о рисках посещения Грузии в связи с намерением этой страны внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкову в черный список. А че, что, как это? Как это, он, он родственник, ваш Студебекер, папа ваш Студебекер? Папа мне, что ли, Лужков? Че, мне чем не-то бояться того, что. Лужкова туда в черный список. У меня какие риски-то от этого возникают, что Лужков в черном списке. И МИД вот меня и вас предупреждает. Лужкова, видите, хотят вынести, а, соответственно, мы все рискуем. Интересно, чем мы рискуем? Я так честно, вот я прочитал, так прочитал, так прочитал, так ничего, ни хрена не понял. Думаю, ну, наверное, рискуем. И вот в Тбилиси исключили возможность разрешить Лужкову приехать в Грузию. Ну, и, и на здоровье, честно слово Бред, полный, конечно, бред Под Веной в лесу британский посол получил травмы, спасаясь от кабана Я да, с берез не слышал, невесом слетает желтый лист да Старинный вальс, осенний сон, играет террорист Вот полный маразм такой, просто вот Информационный мир иногда вкидывает вещи, которые читаешь и думаешь, это фейк, такого быть не может, британский посол убегал от кабана в лесу под Веной, там, в лесу при фронтовом, там. ну то есть это вот прям варианты для написания каких-то мультиков, рисования, которые мультики абсурда такого полного, понимаешь? А читаешь, вчитываешься, начинаешь изучать, смотришь какие-то западные СМИ и видишь, что да, так и был там какого-то пастора, да, пастора съели крокодилы, который ходил как Иисус по воде там. Вчера мы в лесу бегал с кабанами на перегонки, ну, жесть, конечно. Мальцев, интересно твое мнение. Мальцев об... пьяный. Почему об... пьяный? Я трезвый. Об узбеке-миллиардере Усманове. А чё, ну, сейчас он швейцарский гражданин, да, или там кто, или, или английский. Ну, не земля... я, чё, не да, земляк он. Не был. земляк, не земляк. Но какое мнение об Усманове? Ну, чувак нормально нажился и стартанул. И с этой всей братвы, я так понимаю, он один из самых... Ну, может, Абрамович похитрее, тот стартанул пораньше, да? но тоже не дурак. То есть, он прекрасно понимает, что 5 11 все кирдык. Я понимаю, что все, сейчас он платит налоги в Англии. И в случае чего, даже если мы что-то будем копать и раскопаем какой-то беспредел со стороны его структур, ну, навряд ли нам кто-то его отдаст. Оттуда. Никто не отдаст. Так что это хитрые люди. Плюс к этому все имущество, что у него здесь находится, он по два-потри раза заложил в банки как залог. Ну да, да, мы тоже говорили об этом. Поэтому говорит, какие претензии? Идите к банку. Да. Претензии, претензии. Турция заявила об угрозе терактов против кораблей МВФ России в Босфоре, в Босфоре. Да, и ты знаешь, я честно скажу, вот пока этой информации не было, я не хотел говорить, но меня всегда интересовало, я думал, а что же они в Босфоре-то? Вот, ну, если это ИГИЛ такой проворный, что он в Босфоре с одним кораблем ничего не сделал? Даже Ашот-7 утопил там российский корабль, да, там какой-то Ашот утопил. А тут весь ИГИЛ, ну, представь, Босфор, там где мост, полтора километра, ну, в Саратове, Волга, три Мост 3 километра, а это в два раза меньше, чем в Саратове, представляешь? Но когда ходят какие-то суда, и ты находишься на мосту, ты, ты видишь, как они уязвимы. Ну, что хочешь, можно сделать. Во-первых, брандер, любой брандер... Может, ну, что такое «Брандер»? То есть, это какое-то судно, которое может взорваться, там может использовано как торпеда, как зажигающее судно. Любой танкер, там катер со взрывчаткой. Что там, «Босфор» сильно охраняется, что ли? Конечно, нет. Кроме всего прочего, мост через «Босфор». Да? То есть, это может вообще двойная атака быть одновременно. То есть, эти налетят там на каком-нибудь да, рыболовецком судне, который идет мимо. Ну, они же, э, как бы особо не боятся, что их арестуют и посадят в тюрьму, потому что они, как правило, взрываются. Им как-то это пофигу, что их там куда-то попробуют, там куда-то на суд притащить, они на другой суд рассчитывают. Поэтому очень э, возможен такой вариант. Ну и кроме всего прочего, с этого моста все что угодно может спрыгнуть. Там говорят, там вот он не пешеходный. Потому что там прыгают с этого моста самоубийцы, а поэтому он охраняется. Полтора километра моста. Любая машина заехала, сломала, что-то там крутит. Потом какой-нибудь бензовоз может спрыгнуть на голову. Да все что угодно. Поэтому я думаю, что в этой серьезной информации что-нибудь подобное может случиться. Но если я говорю, что Ашот утопил седьмой, российский корабль лиман который должен был там крутить вахту и все видеть слышать но он же разведчик он ашота не увидел то все остальное кстати вот спрашивают тогда у нас спор этот ашот 7 из румынии в Иорданию шел с овцами Скотовоз и, это был. да и ничего с ним не случилось, не случилось. он так и, и дошел все выпал все спрашивают, может быть, с моста сбросить Зюганова, чтобы он дно пробил. Я думаю, Зюганов по принципу деревя... деревяшка не тонет, он не утонет. Ну и не только деревяшка. США утверждают, что в Сирии создан крематорий. А вот и он... хорошо. А может, их планы ФСБ вычислил? Нет таких атак из-за отличной работы ФСБ. Обоссаться, да. ФСБ тут землю отнимает, ему такой фигней заниматься. США утверждает, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем. Ну, это классика. Вот представляешь, вообще неважно для информационного мира есть такой крематорий, нет такого крематория. То есть, все забивается как положено, по, по вот этим, так сказать, ящичкам раскладывается. То есть, из Башара Асада делают такого Гитлера ну с крематориями, там, со всеми делами, с газовыми камерами ну или там с газом э, зарином. И, и все. И неважно, есть это или нет. Хотя я думаю, что вполне допускаю, что есть. ну Потому что как надо от тела избавляться э, в тюрьмах. Но факт тот, что э, Башар Асад пойдет по, по паровозам и потянет с собой других товарищей. Потянет с собой Волу. А Вова все это никак не поймет. И вот поспред США при ООН призвал Россию признать ужасы сирийского режима. Сейчас, конечно, тут будут оспаривать ужасы, не признавать. И потом можно будет им предъявлять уже очень серьезные вещи. Вот пишет Дональд Трамп теряет поддержку республиканцев в Сенате. Ну я не думаю, что он что-то теряет, потому что... ну а у республиканцев альтернативы есть? Но есть у них вот президент, да, их, их президент. У них еще есть альтернатива не поддерживать его. То есть странное заявление. Я к Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической организации. Интересно. То есть демократов по боку, что ли, или как. Или будет третья сила. Надо. У нас вечно, в России у нас всегда все называется третья сила. Ребят... В доме призвали да. Китай и Россию оказать давление на пхеньян. Молодцы. То есть они и сюда хотят увязать. Китай, конечно, сразу скажет, мы вообще не при делах. А Путин будет вместе с этим кренделем отдуваться. Ну, по крайней мере, в средствах массовой информации говорят, видите, вот Путин защищает там Ким Чен Ына. А он действительно в Китае выступил по поводу, что с ним надо договориться с Ким Чен иным Ну, потому что он же должен показывать, что он тоже что-то решает. Вова, ну, ради бога. им говорят, ну да, ты решаешь, вот ты и виноват. Молодец. Это... Особенность дипломатической работы в информационном мире. То есть, можно навешать на себя всех собак, вообще ничего не делая, вот как с этим корейцем. Тут шутка про Зюганова идет дальше. Зюганов все-таки утонул, несмотря на то, что был бревном в постели, говном по жизни и рыбой по гороскопу. Народное творчество. Кто такой думает? Вашингтон пост случайно опубликовал мобильный телефон главы Пентагона. Это пипец. Ответь на вопрос, Слава. Амнистию делать будешь, Многие себя по 228 28 когда опера кидали в карман. Да мы все это прекрасно знаем. И даже те, которым не кидали, все равно выпустим. Ну о чем речь? Ну новая власть, амнистия. Если попадутся и по новой, значит посадим строго. А так людей надо отпускать. Ну, 600 с лишним тысяч людей сидят в тюрьмах. О чем вы говорите? ГУЛАГ такой построил, Вова. За 4 амнистии не отпустили никого. Это Как, вот, как можно такие амнистии делать, когда вообще никого не отпускают? И сейчас только набивают, набивают тюрьмы. Половина... В России сидит, другая половина охраняет, ну, это, колонистские привычки у всех, жаргон э, тюремный, вообще все на нем разговаривают, кто и не сидел ни дня. Шансон в транспорте. <laughs> Шансон вообще даже не, говорит, даже не упоминает. Да, вот мобильный телефон главы Пентагона Вашингтон пост случайно опубликовали. Там была фотография, на фотографии мужик, да, там ну, в сундук, да, в сундуке там заяц, а в зайце утка, а утке яйцо. Ну, в общем все, как в русских народных сказках. В общем, случайно. Да, и на одной бумажке, там уже в яйце, грубо говоря, был телефон. Вот этот телефон как раз и попал. Очень смешно, ну, бывает. Ну, я, я допускаю, что в информационном мире такое возможно. Президент США Дональд Трамп поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляковым секретной информацией о террористической группировке ИГИЛ, запрещенной в РФ и в ряде других государств. Да, об этом заявил Вашингтон пост, и я так понимаю, не случайно. То есть, если тот вариант был у него случайный, да, то этот вариант не случайный. Но тут вот как-то не случайно э, сразу же возникли граждане, такие как Тиллерсон, который опроверг сообщение о том, что Трамп предоставил Лаврову секретную информацию. Э, как, это, как в анекдоте простируется, опытный разведчик насторожился. А уж когда Захарова заявила, что Трамп не передавал Лаврову секретных сведений, ну и должна, наверное, была сказать, сказать, у Сержа от меня нет. Тайм, он мне все рассказывает. Да, спасибо, спасибо, <laughs> да, да, да. И вот, и в этот раз ничего не сказал, а раз ничего не сказал, значит, не было секретных сведений. То это серьезно насторожило. Лавров доложил Путину о встрече с Трампом. То есть пару дней как-то он тайм-аут взял. А, теперь... Съехались они в Сочи, я так полагаю. Ну и уж, уж он рассказал ему, как они там <coughs> с Трампом. Так что не знаю, что это там за секретная информация, что сказали, почему они так занервничали. Может быть, Панама-2? Не знаю, что-то там очень интересно. Что-то занервничали они. Вот еще в чате спрашивают, как помочь. Вот еще раз повторю, тысячу раз повторяли. но понимаю, что не каждому... Задать свой вопрос в прямом эфире, помочь проекту под видео. Ссылочка donates.ru. Есть также вебмани, еще ниже, после двухстрочных символов. Вебмани рублевый валютный, мобильный счет, Билайн, деньги возможно, внесение через банкоматы. И биткоины, это уже совсем для гурманов. Вот Паулюс тут нам Написал, «Передайте-таки Марку его половину». Хорошо, спасибо. У нас здорово выручили, потому что мы в дурацкую ситуацию попали. Нам дали деньги, а мы их спустили. «Иступина с любовью на нужные движения. Спасибо, здравствуйте. У некоторых людей есть кредит на холодильник, а есть на второй паршак для любовниц. «Какие кредиты будем списывать?» честно все будем списывать как мы будем разбираться ну давайте говорить откровенно не получится я я понимаю что ну, мы все знаем ту притчу христову до да, разном времени у работников ну, спасибо, ну, да, да. по усмотрению здесь на самом Владимир деле можно спасибо. бесконечно долго голосовать и разбираться кто сколько потратил но вы Наверняка, согласитесь со мной, что тех, кто взял там 10 миллионов, их будет там тысяча человек, ну а да. тех, кто взял 30 тысяч, их будет миллион. Не И миллион, вам... а гораздо больше. Ну, я что? так, на глазок, что называется. И тех, кто взял 30 тысяч, они им настолько ценнее, как тому может быть не ценен этот миллион. Что думаете о клипе «Алисы Вокс»? Ну, Ничего, я на самом я деле не знаю, сейчас при, это... принял решение, здесь много вас прочитал, с большинством я согласен, пишут про путинская проститутка. Извините меня, Алиса. Олег Белый, скромное жалование муниципальную пожарную спасибо большое, Василий, отец Макаровой Даши, спасибо, Надела, Ольга, почему летчика не простили, а Ашота даже... А что то даже Киселева не показал? А, Киселев не показал Ашота. Ну потому что с Ашотом стыдно, а, стыдно очень. Вы представляете, разведка корабль врезался. Так. Здравствуйте. У некоторых людей есть... А, это я уже прочитал по усмотрению. «Евреи скажут, что держат волос за яйца, а Трамп может им приказать треснуть по ним. Хорошая мысль. Это насчет тайны. Ну, блин, небольшая тайна, честно, я вам скажу. Потому что волос за яйца держат не только евреи, но с Нетаньяху мы это видим. Это же реально, да? То есть он может делать такие вещи, которые нельзя делать другим, значит держит. Китаец делает тоже вещи, которые нельзя делать другим, даже американцам, значит, тоже держит. И, и похоже, Иран тоже держит, ну потому что тоже какие-то выкрутасы. И Эрдогам, то есть тех, кто держит, что-то какая-то толпа получается огромная. А да, а Трамп почему-то в эту категорию не входит. Казалось бы, он раньше всех должен держать, да, а он что-то не, не получается. Вот тут еще давайте кредитом кредитам вернемся. Люди пишут, все, я пошел за кредитом, все равно спишут. С удовольствием, идите, с удовольствием спишут. С удовольствием, вообще без проблем. И еще спрашивают, а за чей счет этот банкет? Вот я вам скажу, что вы не так часто смотрите передачу, но имеете право. <как> Объясняем, что деньги эти все наши. Конечно, у нас их И взяли. Их Стоимость. И нам же, да, и их также украли у нас, понимаете? То есть должны жить не в стране, должны какому-то Усманову, какому-то Акакину там владельцу это Промсвязьбанка там Ананиев или Акакин какая-то фамилия такая дружки Гундяева. Ну, да. Датфон, это, это Татарстанский банк обанкротился, людям выплатили банк Нет, это нет, нет. деньги, они пустые. Не, ну как, ну банк, слава богу, если иметь там 5% каких-то средств от тех, которые ему занесли, да, то есть все деньги, которые приносят в банк, вкладчики, эти деньги улетучиваются, это ни для кого не секрет. Какими же деньгами даются кредиты? Деньгами Центробанка. В Центробанке чьи деньги? Наши деньги. Это деньги России, причем не как государства, а как страны. Это потрясающая ситуация, очень сложно, может быть, это для понимания, но на самом деле это очень просто. Поэтому ну, мы вправе простить, сами, сами себе простить эти долги. Япония, между прочим, раз в три года делает обнуление кредитов. Россия за месяц увеличила вложение в облигации США на 13 миллиардов долларов. Ну, видите, вот как, замечательно, то есть, облигации, вот да, деньги. вот наши деньги, облигации США вполне можно, и сейчас вы позовете кучу экономистов, и они вам все это обоснуют, почему надо 100 миллиардов, и даже не 100 миллиардов, вот сейчас 100 миллиардов там в облигациях у России, а надо больше, скажем, не 100, а там триллион, и, и чем больше, тем лучше, ну, не знаю, для кого лучше, но для нас точно это не лучше. Вячеслав, Наталья Иван, с вами. Да, спасибо. Минздрав объяснил различия в данных о числе ВИЧ-инфицированных. Да, очень странные какие-то данные, то есть не совпадают вообще нисколько. Там считают вот так, а здесь считают вот это. Но ну, если вот деньги считали, я понимаю, они у нас всегда что-то не совпадают, да? не бьются, да? но ВИЧ-инфицированных они не могут сосчитать. Причем, это здесь два раза посчитали, а там три раза посчитали. Если посчитали ВИЧ-инфицированных два раза, значит и деньги на ВИЧ-инфицированных посчитали два раза. да? Ну, логично. Ну, в общем странная какая-то ситуация. Красноярске. Тюльпаны отправили за решетку. Так вот, это выглядит. Сетка такая. То есть, если кто-то будет красть, то он должен прийти, как сапер, там, к сетку это отрезать, да, И все, чтобы все, все нормально получилось. Да, все у них получится. И в Татарстане один из фермеров, перевозивший несколько голов рогатого скота, выгрузил из грузовика и представляешь, вот как как удивительно совпадает вот сегодня мы несколько раз говорили про эфир с Гудковым и вот если вы помните в эфире с Гудковым мы говорили про кориду я возмущался а он говорит ну там вроде как быков не жалко а вот коровенок которых если там кто-то там обижает их сильно жалко вот как раз как, как, как ответ информационного мира Гудкову выгружают из э, грузовика, из самосвала, выгружают этих коров, они ну, бедные ау. бьются, их бьет вот этой крышкой, ну, жуткая, конечно, картина, то есть такой ответ информационному миру очень часто удивляющий, то есть задан вопрос, какой-то вброс сделал и продуцируется оттуда уже ответ мгновенно, это как... Близкие мне люди всегда удивляются, как я умею разговаривать с телевизором. Я что-то говорю, звук от а телевизора через секунду отвечает. Показывайте Да, и вот. Российский журнал Forbes впервые составил список наиболее коммерчески успешных российских режиссеров. Лидером рейтинга стал Тимур Бекмамбетов, фильм которого принес к кинокомпаниям 430 миллионов долларов. Круто. Да, и тут даже представляешь, вот Габриадзе, тот, который, Ливан Габриадзе, который в Кинзаде Скрипачата играл, помните, он тоже режиссер, и вот он на втором месте, а на третьем месте Бондарчук со Сталинградом. Удивительно. Ну не ну даже я сходил и посмотрел Сталинград, Интересно. да, потому что ну как бы, я один из первых пришел, потому что меня интересовало и советую посмотреть. Я недавно посмотрел, а, не Сталинград рецензию свою на этот фильм и мне понравилось я как заворожен я уж забыл про этот фильм вообще про существование и сам себя слушал конечно это нарцисс нарциссизм да? но, но мне понравилось я прям скажу вот хакеры похитили невышедший фильм компании олд диснея во первых не хакеры а пираты это же пираты а похитили фильм «Пираты Карибского моря», «Мерцевицы не рассказывают сказки». Вот потрясающая <пирает> ситуация. «Пираты похитили пиратов». Молодцы. Я помню, у меня до сих пор есть кассета, совершенно замечательная. Фильм «Водный мир». И когда-то я его купил в ларьке, и там был таймер такой интересный, что говорил о том, что это с монтажного стола фильм. Я посмотрел этот фильм, он меня, кстати, не сильно впечатлил. Ну, так, нормально, нормально. И потом прошли многие годы, и я смотрю фильм, э, просто телевизор был включен. а Что-то я занимался то делами, и я так отвлекся, смотрю фильм «Водный мир». Ну, ладно, и я смотрю, что-то я этого не помню. И дальше не помню, и дальше не помню. Я вижу, что это другой фильм, там Кевин Костнер играет, но это другой реальный фильм. И тогда я не поленился, откопал откуда-то видик, достал эту кассету и я сравнил это два разных фильма. Вот у меня есть водный мир, которого нет там в нормальном мире. То есть это... Украденный со стола, там, из каких-то резок. Совершенно, ну, сюжет похожий, но сделанный из других эпизодов. А очень похож сюжет. Так интересно, вот особенность какая. Представляешь, здесь тоже, вот сейчас скажут, что похитили, а, а И втюху, втюху что-нибудь другое. Просят пригласить судью Новикова. Пожалуйста, приглашайте, мы не против очень Да, с удовольствием, человека. конечно. Рады да. будем его видеть. И вот рейтерс написали, что за тем вирусом, который тут всех, я имею в виду вредоносный программный вирус, который всех там, поработил, да кроме России, стоят связанные с КНДР хакеры. О как, видишь, то есть там нормально, причем это уже все просчитали, что это точно толстенький. Не только ракеты запускает, но еще и хакеров запускает. И Falcon 9 вывел на орбиту спутник для обеспечения самолета сеть, сетью Wi-Fi. И вот она новая эпоха. Да, Илон Маск, в общем-то, сделал то, что хотел. Начал, вернее, делать. И скоро Wi-Fi таким образом будет везде. Потому что, ну, недорого это стоит. И... Соответственно, можно это сделать. Маленький везде. шажок для человека, гигантский шаг да. человечества. И давай покажем фото с прогулок. Так, опа. Так, так, так. Это у нас Альметьевск. Оп. Так. Дальше Ангарск. Арсеньев. Так архангельск астрахань аша барнаул владивосток дождик был выборг дубна в верни вокзал написано так екатеринбург Екатеринбург всегда очень активный, молодцы. Енисейск, отлично. Иркутск. Искитин. С оружием прям. Очень здорово. Так, Казань. Памятник такой красивый, людей много. Калуга. Очень хорошо. Киров. Не ждем а готовимся. Комсомольск на Амуре. Левашов. Липецк. Мирный. Так, опа. Так, это Нижний Новгород. Новокузнецк. Новороссийск. Новороссийск как тепло-то. Новоуральск, Новоуткинск, Орел, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Севастополь, Смоленск, Соликамск, Серлитамак, Тольятти, Тюмень, Уссурийск, Уссурийск, Да, Уфа, Хабаровск, Хунчунь, Челябинск, Чкаловск. Так, все. Ага. Но это не все еще фотографии. То, что мы показали сегодня, я думаю, что и завтра покажем, послезавтра. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Так, что тут еще? Здесь пишут, у чувака Путин на футболке. Там написано «хуй его". Если Володя только народу держит за одно место, значит, у него там не яйца... А коровьевы выма... в каждой руке по соску. Кстати, хорошая мысль, да? Да, бывает и так. Спасибо, да, что вы нас смотрите. Одни пенсионеры у Мальцева. Ну, наверное, нет. Наверное, вот даже здесь сидят не пенсионеры. Ни одного пенсионера. Здесь, да, ни одного пенсионера. Можно еще выслать фото? Конечно, высылайте. Спасибо. Спасибо. До, До свидания. свидания.